Тесные города Воздух, заряженный дымом Небо буглится Скроется в никуда Люди, бегущие мимо Ты не услышишь Крика о помощи Время большой цены Стены огней сдавят виски сильнее. Шипение сердца. Обернить, мне не встать без твоей руки. На холодных ветрах не согреться. Белым по осени, значит, уже зима. Может, никто не заметил. Гладко причесанный город сошел с ума, стал самым скользким на свете. Ты не услышишь крика о помощи, время в большой цене. Гудие, Рок-версию сделали, да?